здравствуйте дорогие участники практикума сегодня у нас с вами упражнение по принятию дара от мамы подумайте пожалуйста и выпишите на листок бумаги какие хорошие качества есть у вашей мамы просто вспоминайте все все все что в ней есть хорошего все таланты все качества после чего Проанализируйте записанное, какие качества мамы есть у вас уже, а какие ее хорошие качества вы могли бы развить в себе. Это и есть дар нашей мамы для нас. Поделитесь, пожалуйста, потом, как получилось, что чувствовали. Спасибо.